Подходит к концу награждение среди мужчин. Осталась последняя весовая категория. Это категория свыше 110 килограмм. Итак, по традиции двоеволе. Итак, третье место Курганская область Урфо. Олег Милентьев. Далее второе место Нина Урфо. Дмитрий Павин. И первое место Красноярский край ЕСПО Дмитрий Силаев. Хорошо, это результаты в двоеволе в абсолютно весовой категории свыше 110 килограмм. Ну поаплодируйте здоровякам, у ну, народу, ну, чтобы.. А? Я бы боялся не аплодировать таким людям. Еще раз напоминаю, это абсолютная весовая категория среди мужчин. Третья награда, Олег Мелентьев, тре... второй Дмитрий Памин и первая Дмитрий Силаев. Да, спасибо большое. Результаты на левой руке. Итак, Руслан Мальцев, третье место, бронза, Калининградская область. И Калининградская область, да, Руслан Мальцев, спасибо большое. Второе место у нас здесь же Олег Кмеленьев и первое место Дмитрий Силаев. Вот так остались результаты в борьбе на левой руке. Калининградская область, Курганская область, Уфо и Красноярский край, СФО.